Русские мужчины, давным-давно я уже делал сборку на автомат Калашникова, и этот киноматериал даже неплохо так поднабрал. И по сути, сегодня должна была быть вообще другая тема, но один человек меня охренительно смотивировал ее сделать. И это Коля Десантов, который до сих пор отмечает день воздушно-десантных войск. Где служил молодой? Николай всегда подходит к делу основательно и берет с собой парашют, мухтаров, взрывочку, активку, стингер. Перки по настроению, две леталки и, конечно же, боевую машину десанта. Основным оружием выступает незаменимый старина АК-47. Про него ходит не один десяток легенд, а еще легенды ходят про клан Спарта, который постоянно участвует в актуальных киберзамесах в СНГ и за рубежом. Причем Спарта тесно сотрудничает с турнирной площадкой Арену. Шарите какой уровень. Спартанцы постоянно тренируются, кастомки заряжают и файтятся в клановых зарубах. И прямо сейчас киберспортивные мужики открыли набор во второй состав. И если ты хочешь крутых тиммейтов, хочешь бустануть скилл или просто хочешь почилить в ламповом коллективе, то залетай в дискорд спартанцев, оставляй заявку и побеждай. Ссылку ты найдешь в описании. Автомат Калашникова. Взял его чисто из интереса, благодаря, конечно же, Коле Десантову. Если бы не он, то так бы и пылился наш старина без должного внимания. Я решил посвятить целый выпуск Калашу исключительно из-за того, что его работа и стабильность мне очень сильно понравилась. Он как будто бы попал в мое настроение и в мой стиль. Но давайте обо всем по порядку. Разберем урон на дистанции без модулей. От 0 метров до 21 в ноги, корпус и руки за залетит 33 единицы дамага, а в голову 39. С 21 метра по 31 метр во все, что ниже головы пролетит 26 дамага и в голову 31. И уже от 31 метра урон будет вот таким. Картина очень ясная и очевидная. Данный аппарат просто создан для средних и дальних дистанций. Не просто так, игроки Королевской битвы любят собирать его из комплекта. В принципе, в сетевой игре можно не апать дистанцию на калаше, она и так неплохая. Но я это сделал, ибо надаль пострелять я люблю. Поэтому я взял на него поистине волшебный ствол рейнджер, который бустанул ренжу на 40 процентов и знатно добавил контроля и точности. По сути это самый профитный модуль на дистанцию и точность. Его негативные эффекты мы с легкостью перекроем следующей тройкой модулей. Но сначала давайте чекнем, что у нас произошло с дистанцией. Мы помним, что первый отрезок урона калаша без модулей, Модули начинается от 0 до 21 метра. Если мы ставим ствол рейнджер, то отрезок уже будет до 29 метров. Как вам? Такое сохранение урона на средней дистанции, господа. Хорошо, едем дальше. Второй отрезок у дефолтного калаша шел от 21 до 31 метра. С модулем же отрезок начинается с 29 метров и заканчивается на 43. Это уже получается какой-то снайперский автомат, мужики. В сетевой игре это очень хороший показатель урона и дистанции. Заключительный отрезок изменения урона вы можете видеть на ваших экранах. Не рекомендую на калаш с рейнджером брать монолитный глушитель. Уж очень сильно проседает скорость прицеливания. В сетевой игре как-никак это важный показатель. Тем более нам и так нужно убрать негативные эффекты от рейнджера. Выравниваем положение вещей модулем без приклада, лазером мастхевном и рукояточкой на спринт-аут. Коля Десантов мне еще поведал пару секретов о том, как бустануть калаш на максималку. Вешаем мистера печенье на каждый день. О, сука, как же я ненавижу юбилейное печенье, позеры сраные. Далее берем. А что это завода пошла добавлять печенье в шоколад? Люди вот там вообще ебаные. Сука, я не хочу быть красивым, я не хочу быть богатым, я хочу быть автоматом. Ув-у-у, приятель остыения. Пожалуй, давайте-ка его снимем и повесим что-нибудь нейтральное. Я что, для тебя какая-то шутка? Так, мужики, сейчас немножечко отвлекусь. Я очень рад тому, что на СНГ потихонечку разработчики начали обращать внимание. Комплект с Десантом тому подтверждение. Я первым делом взял себе этот пак, чтобы поддержать создателей. Ведь чем больше фидбэка будет с нашего СНГ комьюнити, тем больше ништяков и внимания будет к нам. Поэтому, если у кого-то есть возможность его заполучить, то давайте, дерзайте. И сейчас, нежданно-негаданно, только для своих брата-братьев я заряжу конкурс на три комплекта с десантным коляном мотиву. Условия максимально простые. Подпишись на киноканал Шабани Кулакич и в комментах напиши воздушный десант. Трех счастливчиков я выберу через рандомайзер и результаты скину в свой телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании, если что. Поэтому всем удачи, не забудьте открыть свои подписки на YouTube. Ну и вернемся уже наконец к моей сборке. Финальным модулем я решил взять увеличенный магазин, ибо зажимать на с таким контролем и точностью одно удовольствие. Фул сборка у меня выглядит вот так. И именно в такой комплектации я играю и радуюсь геймплею с калашом. Ведь это боевая классика. Калаш это оружие, которое разрывает практически в каждом уважающем себя шутере. У нас в колде с ним нужно играть преимущественно на средней и дальней дистанции. Да и на ближней тоже можно. Тут уже все зависит от вашей индивидуальности и тактики. Как-то так отцы. Обязательно поучаствуйте в небольшом подгоне от меня, чекните калашик и не поленитесь перезайти на материал, чтобы оставить свое мнение насчет данной сборки. Если бы я делал топ штурмовок сезона, то Калашек бы в троечку точно вошел. Поэтому дерзайте и про Кулакич не забывайте. Жму руку, с вами был Агненский.